Всем привет, меня зовут Олеченко Сергей и мой блог 21instagram.ru, в котором вы найдете кучу обучающих видео. А сегодня мы поговорим о самых частых ошибках, которые допускают непосредственно люди, когда начинают работать с Инстаграм. То, что касаемо ошибок, это неграмотный и плохой контент, который не срабатывает. Вам делать контент... Так, сейчас мы настроимся вот. Делать контент каждый день, либо же заготавливать его там, на неделю вперед, на две, для того, чтобы он у вас был и вы могли его постить каждый день. Придумать какие-то уникальные рубрики, интересные статьи по вашей теме, по вашему направлению. Так как фотография, это первое, реагирует сам непосредственно подписчик, и далее он уже с вами взаимодействует. Сами по себе соцсети не являются продающими площадками. Они являются подогревающими для того, чтобы в дальнейшем аудиторию у вас купила. Наверное, один процент людей, которые заходят с целью что-то купить, остальные заходят почитать, посмотреть, посмеяться и тому подобное. То, что касаемо э, контента, его необходимо делать, тестировать, смотреть, какой лучше срабатывает, фото или видео, обработки, э, описание в тексте интересные акции и тому подобное Приглашение спикеров, которые у вас могут выступить по вашему направлению. Это так называемая рубрика приглашения гостя. Э -э смотрите, что что касаемо упаковки, вам делать аватар, на который будет видно у вас, либо ваш продукт, либо ваша эмблема, плюс э -э описание, чтобы человек, входя к вам в аккаунт, понимал, о чем аккаунт, кто непосредственно владелец, что они несут что предоставляют и говорят, и как с вами можно связаться. Это бизнес-аккаунт сделать, позвонить, либо написать. И, опять же, обязательно написать WhatsApp, чтобы с вами можно было связаться, потому что WhatsApp – это очень многофункциональный мессенджер, в котором связывается очень много людей. Далее, что необходимо делать. Когда у вас уже есть описание, грамотные профили, контент вы начали генерить, не забываем отвечать и Взаимодействие с своей аудиторией. Когда люди пишут вам комментарии, отвечайте им, говорите, выводите вовлечение, придумывайте также в контенте для них игры, делайте консультации, разыгрывайте какие-то подарки, делайте для них полезный контент. Чем больше полезного контента у вас, тем лучше.